Друзья, всем привет! Сегодня проведем видеообзор по беспроводным звонкам. Перед вами модели с элегантным дизайном по доступной цене. Данные модели предназначены для использования внутри помещений. Батарейка для кнопки звонка уже входит в комплект. Параллельно со звуковым сигналом загорается световая индикация. 36 мелодий звучания на ваш выбор. Также есть несколько режимов регулировки громкости. Радиус действия всех моделей достигает 80 метров. Также у нас есть модели со степенью защиты IP44, которые вы можете размещать на улице. Широкая полифония предусматривает до 30 мелодий на выбор с регулировкой громкости. Световая индикация на блоке динамика. Источник питания для кнопки уже идет в комплекте. Дальность действия сигнала данных моделей достигает 100 метров. Еще одна интересная модель, которая не требует никаких источников питания, это модель DB100. Блок динамика у нее работает от сети и вставляется в розетку, а кнопка оснащена пьезоэлементом, никаких источников питания не требует. Также преимуществом данной модели является наличие беззвучного режима, при котором у вас срабатывает только световая индикация.